Приветствую вас на моем сайте, меня зовут Ольга Аринина и на протяжении последних трех лет я успешно зарабатываю в интернете. И в этом видео я покажу вам, как затратив всего час-полтора свободного времени и используя одну маленькую программу, можно зарабатывать от 2000 рублей каждый день. И несмотря на то, что мой метод очень простой, и не требует дополнительных знаний, но в любом случае сейчас я хочу объяснить вам суть заработка и вы сами решаете, подходит ли вам данный способ. И если подходит, то на этом сайте ниже вы найдете информацию, как начать его использовать. Итак, суть заработка. Вот три шага, которые вам нужно сделать, чтобы начать зарабатывать по моей методике. Первое, нужно выбрать, естественно, партнерский товар, который вы хотите рекламировать. Это может быть как коробочный курс, также может быть это тренинг, какой-то вебинар. Любой, в общем, курс, который вам не стыдно будет рекламировать. Далее, произвести настройку системы всего лишь один раз. Далее, каждый день запускать скрипт и получать комиссионные каждый день. Итак, друзья мои, смотрите, как это выглядит. Я уже выбрала продукт, это тренинг, он продается через сервис ClubArt. Я настроила систему, и вот сейчас запускаю скрипт. Все, скрипт начал работать, запустился, и я могу, собственно, отдыхать уже. И что делает этот скрипт? Скрипт в автоматическом режиме отправляет мое рекламное сообщение напрямую в аккаунты пользователей ВКонтакте, напрямую в их аккаунты. Кроме того, скрипт отправляет мое сообщение только тем людям, которые заинтересованы в тематике моего предложения. И поэтому, получив мое сообщение, люди с удовольствием переходят по ссылке и покупают товар. Потому что действительно для них это предложение актуально. И этим скриптом можно рассылать до 5000 сообщений в день. И самое приятное, то, что ВКонтакте этот скрипт не блокирует. И ваш аккаунт тоже не блокируется за это. Все, собственно, на этом моя работа закончена. Давайте посмотрим сейчас баланс на глопарте. Посмотрим вот сейчас и проверим еще раз завтра утром. Итак, сейчас 24 ноября, и на моем балансе уже есть 703 рубля. Что ж, друзья мои, давайте вернемся сюда завтра и проверим баланс еще раз. Приветствую вас еще раз. Сегодня уже 25 ноября, и я напоминаю, вчера на моем балансе было 703 рубля. Сегодня на балансе 3518 рублей. То есть всего за один день моя методика принесла мне 2800 рублей. Давайте сейчас я перейду на другую вкладку, чтобы вы видели, что баланс не нарисованный, а реальный. Итак, вы видите баланс 3518 рублей. И все, что нужно было сделать, это один раз настроить систему. Затем запустить скрипт и получать результат в виде денег. Далее я просто один раз в день буду запускать этот скрипт, затратив всего несколько минут моего времени. И система будет продолжать работать и приносить мне доход каждый день. Друзья мои, я уверена, что с моей методикой справится абсолютно любой новичок. Поэтому не теряйте времени. Посмотрите сейчас информацию ниже под этим видео. Приобретайте мою методику. И начните уже зарабатывать деньги с сегодняшнего дня. Действуйте. Подождите и уходите с пустыми руками.